Добрый день, дорогие друзья. С вами на связи Лотникова Лёля. И сегодня мы будем с вами изучать, как зарегистрироваться в социальной сети Одноклассники. В адресную строку в любом браузере вводите вот этот электронный адрес, который тройное w Одноклассники. ру. И перед вами откроется вот такая страница. Сразу же вы видите, она выделяется зеленым цветом. Значит, слово «реги регистрация. Кликаете на него. Перед вами открывается форма регистрации. Очень элементарно. Берем, заполняем наше имя. Дату рождения, число, месяц, год рождения. Далее, выбираем страну, в данном случае у нас с вами Россия. Пишем город, в котором вы проживаете. Так, и логин. Логин вы можете придумать свой, какой хотите, это на ваше усмотрение. Но я рекомендую сюда писать номер телефона, который будет привязан к этому аккаунту. ну Потом будет легко наблюдать за этим аккаунтом вводим номер телефона это будет у нас логин естественно все записываем и пароль пароль рекомендую также делать на всех аккаунтах один для того чтобы легко можно было все это восстанавливать и входить так написали логин пароль дату по-женски, страну, все мы с вами сделали, проверили. Кликаем на слово «Зарегистрироваться». Все, аккаунт ваш зарегистрирован. Здесь вы можете добавлять свое личное фото, аватарку ставить, добавлять фотографии. Личные альбомы делать, загружать. Но пока вы не привяжете к своему аккаунту номер телефона, то бишь симку, вам не разрешат добавлять эти фотографии или какую-то информацию на вашем аккаунте. Поэтому мы кликаем на слово «Указать номер». Записываем сюда тот номер телефона, который мы планировали, ну и аккаунт, мы, логин мы из него сделали. 35. И отправляем ну, на модерацию, чтобы нам прислали подтверждение. Отправить. И сейчас мы с вами будем ждать подтверждения. Придет 6 цифр к вам на телефон, на ту симку, которую вы ввели. Вот, пожалуйста, вы слышите звуки. Пришел пароль. Вернее, код. Вводим сюда код, который пришел вам на телефон смс-очкой активировать все ваш профиль успешно активирован я вас поздравляю вы открыли аккаунт зарегистрировались в социальной сети одноклассники а теперь его можете оформлять сюда поставите аватар свою, свою фотографию презентабельную интересную заходите в раздел фото вот где я кликаю вот сюда, в раздел фото, здесь вы можете загружать фото, какие вам нужны. Делать альбомы, личные или общие, как вам нравится. И в ленте новостей, вот сюда, вот, добавить заметку. Добавляете любую заметку, с фотографией, без фотографии. Здесь все везде написано. Главное, внимательно читайте. С вами на связи была Лотникова Люля.